В сегодняшнем видео разберемся, как выбрать недвижечку, такую хорошую недвижку для инвестирования. На самом деле надо понимать, то, что недвижка для себя, недвижимость как инвестиционный объекты – это совершенно разные объекты. И сегодня я на конкретных примерах покажу, что мы смотрели, какие объекты мы выбрали, от каких отказались. То есть сегодня будет выс И это подводка для того, чтобы вам показать Такие критерии мы используем для выбора недвижимости. Смотри это видео до конца очень внимательно, потому что на поле мы будем показывать конкретные детали. Ставь лайк, подписывайся, приходи ко мне в инстаграм, задавай вопросы и поехали! Первый фактор, который мы учитываем, то, что нужно смотреть много объектов. Никогда не останавливайся на одном. Чем больше недвижки вы посмотрите, тем больше выбор у вас будет. Планируйте несколько дней. Я, когда выбирал свой первый доходный дом, мы посмотрели до покупки 30 вариантов и нашли именно тот, который нам подошел. Мы смотрели залоговые объекты, мы смотрели с элторами, и потом в конце концов вышли на очень неплохую сделку. Поэтому не ленитесь, смотрите, ездите в поле, по-настоящему действительно хорошие объекты есть. Второе, если объект выглядит плохо, для вас это может быть преимущество, потому что у инвестора должно быть хорошо развитое воображение, И он должен видеть, как улучшить этот объект и как добавить ему дополнительную ценность. И, наконец, третье. Это то, что одна, всего одна штурмовая конструкция может улучшить математику этой сделки от 30 до 100% и даже более. О чем идет речь? Например, в одном и том же здании могут быть апартаменты или квартиры с двумя окнами или с тремя окнами. То есть, если у вас в одной и той же площади есть несколько окон, то такие объекты смотрятся в первую очередь Второе. Часто смотрится на первых этажах, потому что там гораздо проще перепланировка, деление на студии, вы можете позволить себе больше, чем на более высоких этажах. И, наконец, высокие потолки. Я отдельное видео про высокие потолки запишу. Сегодня я также покажу один из примеров помещения, которое, к сожалению, мы упустили, но это, это была просто огненно-бомбическая возможность, поэтому ну, вы все увидите сами. Значит, первое помещение, которое мы сегодня с вами посмотрим – это помещение, которое нам не подошло, потому что там были низкие потолки. И мы просто нашли лучшее. Хотя изначально мы хотели его брать. То есть первое помещение мы посмотрели, мы решили, все, это оно, классная локация, надо брать. Потом начали смотреть еще помещение и нашли гораздо лучше. Смотрите первое видео. То вот, есть получается выход. Так. Получается вот здесь, вот здесь, да, выходит? Да. Получается где-то вот туда. Uh, выход, что видите, да? Дорогу. Да, да, метод сумка А, то есть вот мы вышли, через проход да. Туда? Это, это прям через дорогу. Дорог. 15. Да? да. в среднем они все там от 18 до 19 метров стоит. Он сперва, а, не, там, не меняется там. вот такие Нет, ну где пластиковку на конечно не меняется. То есть она так остается? Да, поменяется там радиатор отопления. Это гип гипскартон обшив. То есть это он... не выделывает да, было, да? Да. да. Нужно сможете убирать и все. Можно убрать, может, так. Вот, вот оставим, вот. Оставим, да? Это там, газ в силикатке типа, по году со временем? Нет, это по запекам Здесь просто не было цены но цены не Здесь получается душевая и 3 кВт, да, примерно? Да, 3 кВт. Да, ну, а здесь вешалки какие-то можно? Ну, как хотите. Вешалки. На... Угол есть? Как вы видите? С двумя, двумя огня. Огня. Нет, нет, нет, Один, а угол. нет, везде они окна. Одно в и там ничего такого нет. Нет, нет там, там только одна окно то есть все стандартные такого типа да. В угловых помещениях нет коровок. Ты мои видео смотришь часто на ютубе. У меня есть свой инстаграм.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 Очень много инструментов на себе сделали ошибки. Для того чтобы тебе не сделать такие же ошибки, я рекомендую начать именно с марафона. Четыре дня, полное погружение. Ключевые вопросы инвестирования начинают облигаться федеральные займы, токсичных депозитов, арендных стратегий и того, как сформировать свой сбалансированный инвестиционный портфель. Поэтому, если ты до сих пор этого еще не сделал, прямо сейчас ставь видео на паузу. В описании есть ссылка, можно перейти, подписаться и потом продолжать просмотр. Успех! Это все разведки, они все не рабочие. То есть будет а, просто вход это и вход, все? Вот, нужного провода. А, это счетчики, это все. А счетчик будет, да, стоять? Счетчик, Или это... счетчик да, будет стоять вот за каждой двери. Счетчики наводные, электричные будут. Тут еще есть отличающиеся от этого? Или да, они все такие будут. Все, нравятся. я понял. То есть, что такое инвесторское видение? Вы посмотрели видео о помещении, которое без ремонта, и многие скажут, что для себя такое помещение я бы никогда в жизни не брал. Теперь смотрим второе видео, готовое помещение, что можно сделать из этой площади. Здесь тоже такое же в шоуру. Здесь э, все сделано. В принципе, вот такие здесь ремонты небольшие. На первом этаже можно рассматривать как под коммерцию. А, парень, который продает, он говорит, здесь была гостиница раньше. И ну, вот здесь кровать такая там встроенная. Они все классно делают. Шоурум последний будут продавать. На первом этаже три минуты здесь ходьбы от метро. Все гостиничные номера сдавались по 1800, но тут не было никакой кухни, ничего, в принципе как бы все сдавалось, все было позанято. Наконец, пример номер три с очень большими потолками. Также посмотрите, какие объекты бывают в э, локации по той же самой цене. <сосы> Нет высоко И вот окно там стоит. Да. Угу. второе окно там да? да ух ты круто А оно куда выходит на... Да. на дорогу да почему не, нет, не, дорогу, там, уже шоссе не нужно. А, там еще дом Ну там дом стоит а дорога на тут. не тут там да, не ну, да да Скалабо, да, скалит, да? общем, ну, она, просто... она грязная, она просто такой затемненная. А вон вентиляция, да? А ее как убирать? Вентиляция на другом месте, все будет убираться. Старая вентиляция, был ресторан, лучший ресторан, все Не Здесь оно все будет ходить тут, вот по углу, как Вот здесь, да? санузел да, да. да. ага да, класс а вот здесь от него то есть мне кажется он нельзя менять то есть он как есть фасад ну просто менять mm -hmm. здесь куда-то мы его не здесь еще простимно падает да получается здесь уху uh -huh. вижу Лежу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое из помещений вы бы выбрали. Отметьте и объясните, почему. Мы выбрали для себя именно третье помещение, потому что там были очень большие потолки. Но пока мы телились с ипотекой, это помещение шло. Поэтому ключевой вывод, если ты нашел хорошую возможность, действуй оперативно и просто не телись. Примерно через месяц мы опять выехали в поле и нашли именно тот объект, который подходит нам. Сейчас показываю, как он выглядит. Соответственно, то, как проходит эта сделка. Смотри, мы сейчас идем смотреть ремонт, ребят делают ремонт, и готов, готовый корпус. Причем мы уже были вот в том, не знаем, мы Есть уже апарты готовые, мы уже репортаж здесь снимали. Сейчас пойдем еще, посмотрим несколько готовых ремонтов, посмотреть, насколько, ну, в общем, как они сделаны, по качеству и насколько нам это подходит. Пошли. Мораль этого видео очень простая: если ты нашел хорошую сделку, не тупи. Я понимаю, наверное, все, надо собирать. То есть потом